Я скитаюсь здесь уже не первый месяц. За это время я понял, насколько может быть сложна жизнь. Страх. Опасность на каждом шагу уже давно съели остатки моих и без того потрепанных нервов. Но я не знаю другой жизни. Ведь я сталкер. Сталкер Warfare. Новая эпоха выживания. Здорово, народ! Сегодня мы с вами будем админить на сервере DarkRP. Для тех, кто бывает частенько на моих стримах, не будет загадкой, какой сегодня сервер я посещу. Я бы даже, наверное, знаете, что снимал. На фусте видосики. Снять видос про админскую тематику. Когда там неадекватов ищу, просто задано, допустим. Это будет рекламный видос. Я сразу предупреждаю, пишите сейчас да или нет. Если хотите, то пойду запишу, почему. Ну, я предложил, вы согласились, так что сегодня играем на FusterP. IP в описании. Вот, я еще хотел кое-что вам показать и рассказать. Во-первых, рассказать о том, какие вы четкие. Просто была задача в прошлом ролике попасть в тренды на игровую тематику. Я не знаю, как они работают, как работают эти алгоритмы Ютуба, но, видимо, недостаточно большого количества лайков. Ну, реально большого. И комментариев. Комментариев под 600 с чем-то уже было через день. Даже меньше, чем за день набралось больше 5000 лайков и 600 комментариев попасть тренды то я не попал но зато убедился то что вы меня если что не подведете в этом плане просто бешеная поддержка была под этим видосиком в виде лайков просмотров в первые два часа уже было почти 15 тысяч человек просмотревших ролик за что вам огромное спасибо в рекомендации зато я вылез в рекомендации я вылез вот но если что под этим видосиком я тоже не откажусь от такого актива. Вот рекомендации всегда пожалуйста. блядь! Итак, я зашел на Fuster Вот мне теперь нужно сделать себя, наверное, в Невидимка Все, теперь я невидимый и меня игроки, как я понял, ну не видят Вот Есть две жалобы, посмотрим Коряга, первая У меня цель на разборках, можно ее убить? Привет, если цель на разборках, то тебе нужно ждать, пока разборки с этой целью закончатся И после этого только ты можешь выполнять свой заказ Все, окей Приятные игры. Первая жалоба есть. Я полетаю по серваку, по еще других ребятах. Как мне вообще видно или не видно? Не видно, заебись. О, ебать. О, как же я скучал за такими школьниками, которые чуть-чуть что идут сразу пиздить других людей монтировкой. Вы за ним, естественно, не повторяете, потому что это нон-РП. Ага, значит это типа повод для того, чтобы человека бегать и пиздить монтировкой Тогда подавай жалобу на него, а ты улетаешь за нон-рп хуялся заебали вы уже Блять, отключился, серьезно? Ебать, идиот. Ну зачем ты отключаешься? Человек ливнул, нарушая правила этот нон-РП, и вот на разборках со мной он ливнул с сервером. Как мне его наказывать? Я просто первые. В рот его выеби. Они не определились еще. Вс. Хэппи? Ага, вот. Ну окей, давай, рассказывай, что такое. Меня слышно? слышно. Я компьютер... Ты его Я грабишь, и компьютер... что он Я делает? Сейчас будет нарушение и лифт. Тебе тогда на три часа бан будет. Какой лиф, блядь? Я компьютер... Твои проблемы. Твои, черный... твои проблемы, твои проблемы, говорю. Короче, рассказывай, что он натворил. Тут жалоба такова-то, что супчик грабил хэппи, а хэппи избежал грабления, просто написав команду, типа кирнулся и все. И просто ограбление на этом закончилось. Ну я понял, десятку ему дам, короче, пусть сидит. Все. приятные игры. Здорово, кто тебя фрикильнул? Ну, ты зачем военного тогда убил, спрашиваю тебя. Не помнишь, так это фрикил будет тогда. Причины нету. А, это типа причина у нас теперь для убийства, да? <смех> <смех> Какая топовая причина для того, чтобы пацана пристрелить. Короче, бан тебе даю за фрикил человека, да. Ебать, он чё, Он что, ливнул, что ли? Да заебали, ну они реально думают то, что я их не накажу. Пиздец, тут. Ебать, они ливают просто, бан. 3х, 3 kill, Я вахую с них, они на. Они реально думают то, что вот на разборках, если они ливнут, то ничего не будет. им. Охуеть, они какие-то вообще, правда, ёбнутые тут. Один. Один. Один. О, как играется, пацан. Эй, Степан, ты что делаешь, блядь? Херобрин, херобрин, неси, неси его на крыше, я расскажу, что он сейчас сделал Я его не могу взять физганом, смотри Тема такая, я сейчас подлетаю, он выходит с револьвером и бегает по вот этой вот части города То есть это людное место при людях И щеголяется стволом на перевес и стреляет еще по стенам Это на НРП не перебивай, нам похуй, ты стрелял в людном месте, люди тебя видели. Люди тебя видели, да. Это людное место, улица, дорога. Ты вышел стрелять начал? Блять, Гена, заткнись, блядь. Тут, пожалуй, закончено. Не, не не закончена жалоба, ты улетаешь за нон-рп. И что это за. Ли лифс разборок еще. Лифс разборок. Лифт с разборок это сколько ему добавляется, херобрин? Скажи, пожалуйста, просто я. Бан на день? А, все окей, Степан, пока. Я упал, смысл. Да тебя никто не заставлял ходить, прыгать, это твои проблемы. Ты ливнул с места разборок. С админской зоны ливнул, получаешь это пизды. На 12 часов. Окей, без проблем. Я ему Вы смягчу. Меня, короче, сабань пошел просто я не хочу ренгать а? все я ему выдолбан да похуй вообще мне до да да пизды у меня у меня папа нефтяник, а мама это, на, на, на ноготочках себе на ламборгине заработала, и как бы нам похуй. Я пошел. Потом где-то 20 минут я просто разбирал рядовые жалобы, в которых не было ничего интересного. То есть кто-то кого-то убил, кто-то не отыграл нормальный РП, или же кто-то там что-то не так сделал. То есть, ну, не по правилам. Это обычные рядовые нарушения, которые встречаются на абсолютно любых серваках. Но затем мне надоело играть за админа, и я просто зашел за профессию РП. То есть за бандита решил пограбить людей посмотреть, что они будут делать. Нетрудно догадаться, что дальше был ну просто полный пиздец, потому что нигде таких нарушений сроду не видел. Сейчас возьму себе мафию. Мафия вип есть. О, заебись. Все, мафия вип, ТМПшка есть у меня. Отлично. Все, мы идем грабить человека, ну, блять, потому что можем себе это позволить. Вот. Что такое? Лицом к стене нахуй. Быстро, блядь, лицом к стене. Ну да, да, да, нормально фер рп отыграл, пацан. Убирай дробовик, либо в бан нахуй полетишь за ферр-рп. Я, б... я со спины еще достал. А, ты, ты сейчас мешаешь очень дроба. сильно. Куда ты, блядь, домой пока? Ты ёбнутый, что ли? Сейчас Какой я нахуй я домой? Дробовик. Я тебе лицом к стене поставил, дурак, блядь. И что? И что я ушел? Куда ты, блядь, ушел? объясни я мне, ушёл. я тебя сейчас на разборке заберу и все, пиздец, блядь, понимаешь или нет? Как бы, датчики, час, домой надо. Да тебя это ебать не должно, на кону это... твоя жизнь стоит, когда Пока... тебя лицом к стене ставят, ты, идиота кусок. Что а? ты, блядь, делаешь, да что ты творишь-то, сука, ну что ты творишь, объясни мне, блядь. Нисколько, блядь. Ты при людях без заказа убил, нахуй. Пошел, отцу. Кусок долбоеба. Пошел, нахуй. Это я себе заберу. Иду Илюха, СВБ, Найф, окей. Пошел, нахуй, блядь. Видите, я на раз двух человек сразу нахожу. -то. Дальше идет еще одна серия жалоб за РП профессию. То есть я вставляю только самые насыщенные моменты. Остальные я пропускаю. И тут мы переходим к самому вкусненькому. То, что вы читали на этой превьюшке. Короче, у нас были разборки. Там присутствовал модератор. Человек который нарушил правилам и тут, откуда ни возьмись, залезает к нам какой-то левый тип. Вот, и начинает там поливать нас говном, выебываться и вести себя, в общем-то, неадекватно. Слышь, что модератор? Мактавиш, Мактавиш! Стой, не надо, не отпускай, это как раз-таки нарушитель. Да уди нахуй отсюда вообще! Бля! Уйди нахуй, плохая. что ты делаешь, блядь, рефреш Ахуя ты сейчас делаешь, ты зашел на разборки чужие и мешаешь игрокам Объясни мне, что ты делаешь, рефреш В смысле, это мои разборки, это мои разборки Это, то, ты это место, ты... Был, этим Просто ты только что запрыгнул и начал мешать человеку другому, то есть мне Когда я на разборках тоже участвую, своих А ты весь человек, ты весь человек В смысле? серьезно на ну, просто не знаю как называется существо которое ниже человека ниже человека ну это наверное рефреш называется и кто угодно ничего тебе те, хуйне сейчас задумал места да тебе бан запишу блять без куда ну пропиши мне бан давай ты че, столько, на кого батон начал каждый а? ты, ты хочешь купаться что ли будет лучше купать купай лишь нужно. Да. Купай. а все. поймем что не купаемся Смотри, смотри, делает. Ебать, это овнер? серьезно? Значит, на овнер закроешь, а? На овнер закроешь, а? кого? Это донатный овнер, или тебе выдали овнера такого? Рассказывай. Наборный. Наборный? Типа наборный, да, так может делать? С детства, еле разговаривает, блядь, там чисто ребенок. Злоупотребляет данной вам привилегии. 6-1. Говори мне, извини, хозяин, говори. Ну, крысу болотный, говори. Крыса, опыт болотный, говори. Таким было мое удивление, когда я узнал то, что у него ранг овнером и все что, его можно приобрести там за 3000 рублей. Я уверен, он не выиграл там ни на какой раздаче, он просто купил этот ранг, и он просто сам понимает, что такие бабки всирать на сервак, на привилегию, но это тупо, и нужно как-то сказать, да я его сам там выиграл, это бесплатно получил. Вот. настолько противных уродов. По голосу, я еще на адбинках не встречал такое ощущение, то, что ему все-таки напихали камни в рот, чтобы он перестал картавить. И кажется, камни, знаете, ну, плохо действуют. Но можем не исключать тот факт, что в рот можно напихать не только камней, но это уже другая история. На сервере он не работает, вот я заметил. Я проследил за ним, он просто устраивает перестрелки бесконечные. Вот вам пример одной из них. Я чё, чё, чё, чё, чё, чё прикалываешь, Чё, чё прикалываешь, если человека, я тогда был да, не сваливаешь? Чего? Сваливаешь и кидать тебя в Джайл, понял, бл.. Чё? Я на крыше! В... В... Джайл хочет при этом все он не смог мне объяснить за что и говорить сейчас, что Акадминистратор, я, кстати, Огн, если что-то, не повыслит Хорошо, мне похуй. Охуенная, нон-РП. Как ты меня интересно видишь и разговариваешь с админом? Это нон-РП профессия. Я, конечно, понял, что он сказал. Сейчас Джайл прилетит за это, но обычно обыватель Грисмода не поймет, что он там пробулькал. <реклама> <реклама> Как будто реально в голову воды налили, да булькает, блять. От чистого сердца хочу ему пожелать всего хорошего, потому что у боги нужно желать только этого. Куда же еще хуже? Он же зла даже не вызывает, понимаете? Просто ему голову в аквариум засунули, наверное, а он там... Короче, минут 5 или 10 из всего этого полуторачасового материала меня таскали... Я терпел, меня таскали, пацаны. Ну что я не знаю, что еще делать Я чисто физически его там взять физганом Не могу ни посадить, ни забанить Вот, мне система не позволяет наказывать тех, кто выше меня или равны мне по рангу Немного подождав, в дискорде миллениума Серебро пишет то, что уже наказал этого овнера И теперь он не будет мешать как мне, так и другим ребятам И там уже челик пишет это Если бы пожаловался бы обычный игрок То его бы там, не знаю, ну не сняли бы там И забили бы хер а сейчас что, необычный игрок пожаловался? Я играл как обычный администратор, там, то есть с программой для голоса, никто не знал то, что я это я, в чем проблема Тут начинается типичное грисмодерское нытье, о том, что если бы пожаловался обычный игрок, на него бы не обратили внимания И высшая администрация бы не шелохнула бы даже пальцем, чтобы просто наказать идиота Потом вот такие вот придурки, никак иначе их нельзя назвать, говорят, то, что грисмодеры чесвешники, там много о себе думают и все такое Так вы же сами так их преподносите другим игрокам и просто читателям, обывателям грисмодера я за все сколько там 3 или 4 года никогда не превозносил себя на такую публичную аудиторию типа я там бог король и все тому подобное, вы сами это все об этом говорите, то что вот он там о себе слишком много думает и все такое вот, если бы не он бы там его бы не сняли, если бы пожалуйста бы обычный игрок, его бы не послушали и все такое. Я вас как бы не прошу об этом говорить, но это уже дело ваше, почти на всех стримах или же видосах я говорю, чтобы меня воспринимали как обычного игрока. Я могу играть так же, как и вы, могу нарушать так же, как и вы. Или вы, что, не нарушаете, что ли, никогда. Серьезно? Угу. конечно, да, да, да. Зайдите сюда и посмотрите, как тут нарушают. Или же, раз вы такие, ну, прям умные, крутые, у нас юморные пацаны... Киньте мне сервер, на котором нет нарушений, и все играют, соблюдая правила. На этом арбуз заканчивается. Конечно, его так называть, ну, не очень приемлемо, потому что в арбузе почти всегда есть монтаж. И монтаж очень крутой. Это, кстати говоря, нахваливаю не я, а комментаторы прошлого выпуска Кто не смотрел, в конце ролика будет сноска откройте, посмотрите предыдущий выпуск Ну, вот как-то вот так вот Если что, я играл на сервере Fuster P Второй сервак, айпишник в описании Заходите, играйте Админьте, кто захочет Там можете заявки попадавать и все тому подобное На этом у меня все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Если вам нравятся мои видосики И ждите новых роликов Всем пока